Всем привет! Сегодня мой глаз спал на проект под названием MoonXBT. Рассмотрим его особенности, преимущества и недостатки. А также я расскажу, что больше всего заинтересовало меня в этом непростом проекте. Итак, давайте начнем. Изначально уже по традиции хотелось бы поведать вам вкратце, а что же все-таки из себя представляет данный проект. Что ж, MoonXBT предоставляет своим клиентам самые инновационные продукты и доступ к широкому спектру рынков. Команда использует передовые технологии и методы, доступ для того, чтобы максимально противостоять манипуляциям извне. Звучит очень серьезно, не правда ли? У проекта есть несколько особенностей, о которых я вам сейчас постараюсь вкратце, но весьма информативно рассказать. Итак, во-первых, это прозрачный график цен, суть которого заключается в основе спотовой цены ведущей криптовалютной биржи, средневзвешенное значение в реальном времени. Также высокая ликвидность и весьма эксклюзивное решение по ликвидности. Вам не нужно тратить здесь свое заветное время, Время, ведь все заказы выполняются за миллисекунды обратим внимание на высокое кредитное плечо к примеру если спотовая цена вырастет на 1 процент соответственно прибыль увеличится на 150 процентов низкие сборы и низкий порог также являются особенностью данного проекта у монет ставка сбора составляет всего 0,5 процента и мп также можно использовать для оплаты сборов вам необходим всего лишь 1 доллар чтобы начать торговлю торговля контракт это форма торговли производными финансовыми инструментами. Вы можете получить потенциальную чистую прибыль, прогнозируя рост и падение цен на быстро меняющихся мировых финансовых рынках, как акции, иностранная валюта, а также цифровые валюты. Если вы новичок в криптосфере, не унывайте, ведь для вас также найдется неплохая опция, название которой копитрейдинг. На сайте munaxbt.com вы сможете увидеть про трейдеров на вкладке копитрейдинг. На этой странице вы найдете их отчеты, включая эффективность и размер прибыли. Это все делается для того, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящего для ваших ожиданий трейдера. После этого все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку копировать. Кроме того, у вас есть возможность поиска про трейдеров по вашим параметрам. Ограничений нет. Обычно поставщики функции копитрейдинга устанавливают некоторые ограничения, такие как максимальная сумма копитрейдинга и пропорции торговли. Здесь этого нет. Преимущества трейдинга Легко стартовать для пользователей начального уровня, как я уже сказала до этого. Экономия времени. Копирующие инвесторы или сигнальные провайдеры могут монетизировать свои навыки, а также коэффициент распределения прибыли копируемых инвесторов от 1% до 10% может быть установлен свободно, что может создать достаточную конкурентоспособность. Если вы хотите испробовать стратегию копи-трейдеров, то вот краткая инструкция. Для начала вам необходимо положить или перевести определенную сумму USDT на ваш счет в MONXBT. Далее переходим на вкладку Copy Trading. Здесь находится интерфейс торговли копированием. Вы можете проверить здесь все, что вам заблагорассудится в любом удобном для вас месте и в любое удобное для вас время. Выберите понравившегося лидера, кликните на его страничку. Информация о выигрышах и торговых парах отображается на средней левой и правой странице отдельно. Если вы хотите следовать стратегии этого трейдера, то просто нажмите кнопку копировать в правом в верхнем углу, затем выберите торговые пары и фиксированную сумму, которая является тарифом каждой отдельной маржи. После нажатия кнопки Follow и двойной проверки всей информации вы окажетесь в меню копирования. Важно понимать, что каждый последователь может следить не более чем за двумя трейдерами. Для того чтобы стать лидером вам понадобится перейти на вкладку Copy Trading, нажать стать трейдером в правом верхнем углу. После этого появится запрос на регистрацию в качестве лидера. При этом два условия должны быть обязательно соблюдены. Совокупный депозит должен быть больше или равен 500 USDT и совокупное количество реальных торговых ордеров должно быть больше или равно 5. И третий пункт, вам нужно нажать кнопку проверить заявку и увидеть свой статус. Review Past подтвердит, что ваша заявка прошла успешно. Дорогие друзья, в заключение мне хотелось бы отметить, что проект действительно перспективный и стоящий. Очень надеюсь, что вы нашли для себя что-то новенькое при просмотре нашего видео. Если у вас остались какие-то вопросы касаемо проекта, пишите их в комментарии, я с удовольствием на них отвечу. Также советую вам посетить социальные сети проекта, ведь там вы можете обнаружить много чего познавательного лично для себя и посредством этого расширить свои познания в мире криптоиндустрии. Спасибо большое за внимание, до новых встреч!